Инвестирование в драгоценные металлы это скорее сохранение своего капитала, потому что они остаются такими же надежными как и в кризис, так и в хорошие времена. Думаю сейчас каждый ребенок может иметь 20 долларов, чтобы купить себе серебряную монету или слиток, ведь серебро самый дешевый драгоценный металл.